Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. В Австралию пришла аномальная жара. В столице штата Новый Южный Уэльс во время международного матча по крикету между командами Англии и Австралии ртутный термометр показал плюс 57 градусов по Цельсию. Жители города ищут спасения на пляжах. Западнее Сиднея в городе Пинрид 7 января 2018 года температура воздуха достигла плюс 47,3 градусов по Цельсию. Этот день стал самым жарким с 1939 года, когда температура воздуха прогрелась до плюс 47,8 градусов по Цельсию. Местная фауна также страдает от высоких температур. Тысячи особей сероголовых летучих лисиц самых больших представителей летучих мышей с размахом крыльев до одного метра погибли от жары. У аэропорта города Ньюкасл начался лесной пожар. Несколько пожаров бушуют и в штатах Виктория и Южная Австралия. По мнению экспертов, подобная погода – результат климатических изменений, влияющих на изменение температуры воздуха и морской воды. Катаклизмы природы сродни нашему мышлению. Чуть не уследишь за своим животным поддашься на его провокации и не заметишь, как оно начинает порабощать твое внимание. А потом удивляешься, откуда внезапно набежали тучи проблем, засверкали молнии злобы, ненависти, зависти, загремели громы эгоизма и пошла сплошная серая полоса проблем. Наши внезапные проблемы только кажутся нам неожиданными, выплеснувшимися на нас из ниоткуда. А ведь на самом деле мы же и есть их истинная причина формирования и появления на нашем небосклоне мышления. Все же случившиеся в нашей жизни события — закономерный результат неконтролируемого мышления. Так не лучше ли серьезно заняться собой? Следить и контролировать свои мысли так, словно это самая главная и важная профессия всей нашей жизни, благодаря которой душа, в конце концов, займет почетную должность великого мастера, выстроив великолепный храм внутри оболочки, тела. Не лучше ли поступать так, как это делает сенсей, держать внутри себя всегда ясную, чистую погоду, где в море мыслей царит штиль, где нет ни ветерка сомнений и где чистый небосклон намерений освещает сама душа, частица великого Бога. Цитата из книги Анастасии Новых «Сенсей-4. Исконный Шамбалы».